любовью из моего домика в деревне. Территориально наше поселение находится очень близко с городом. Я говорила в своих видео об этом и на выезде из города находится у нас магазин светофор. Решила заметить, тут у меня вот такие часики появились. Я написала ходьба. В качестве тренировки, думаю, пройдусь и измерю, какое же расстояние я прохожу от магазина светофор туда и обратно. Интересно, сколько это будет в километраже, в шагах. И сказали, что какие-то очень интересные вещи завезли в магазин именно для садоводов, для огородников. Но я и вам покажу, что там завезли. Вот я иду по дороге и хочу показать наше озеро. Проходим это озеро, наше в снегу. не растаяла, но сегодня буквально только первый солнечный денек. Вот это наша улица Заречная, от которой я иду в магазин Светофор. Фор выполнен, в общем-то, как и везде. В логотипах Светофор. Со своими знаками опознавать. Ну, у нас такой очень скромный вот он. Сегодня будний день, поэтому машин мало, но как-то это выходной день. Здесь просто нескончаемое количество машин. Нескончаемое. Люди едут. Тут то берут, продукты питания. Все, что угодно. Все, что угодно. В магазине есть все. Магазин Светофор порадовал ассортиментов товаров и низкими ценами. Видео крупным планом я показываю цены. И В большом ассортименте предложены ведра, емкости, тазы, лейки, стульчики из пластика. Сама планирую взять эти емкости для посадки петуни и хризантем. Укрывной материал спанбок и полиэтилен, полиэтиленовая пленка дешевле, чем в магазине светофор вы не найдете. Шланги, саморастягивающиеся и обычные поливные шланги, бордюрная лента, большой выбор удобрений, по очень низким ценам, посадочный материал кустарников, роз, луковичных цветов. Самое время взять крышки для консервирования. Осенью они точно будут дороже. Приятного вам просмотра и покупок в магазине Светофор, уважаемые садоводы и огородники. Мир вашему дому. No, no, no. Oh, mm -hmm.